Всем привет! Как хорошо, что у нас есть фотографии, которые мгновенно могут перенести нас в прошлое. На примере этой редкой подборки фотографий знаменитостей, сделанные в разные годы. Они так отличаются от тех фото, что мы привыкли видеть в журналах и кино. В основном это кадры из их повседневной жизни, которые показывают нам звезд совсем с другой стороны. Вышла очень увлекательная и впечатляющая подборка. Приятного просмотра. Мотные Денис Клявер и Стас Костюшкин – участники уже распавшейся группы «Чай вдвоем». Две подружки – Наташа Королева и Ксения Собчак. супруги Лолита и Александр Цикало. Украинский певец, композитор и автор песен, покоривший миллионы женских сердец Олег Винник. Совсем юный еще Иван Фургант. Любимица публики, балерина Анастасия Волочкова, на пике своей карьеры. Когда-то неразлучные друзья Дима Билан и Сергей Лазарев. Узнаете? Надя Дорофеева, экс-солистка группы «Время и стекло». Влюбленная Владимир Пресняков и Кристина Арбакайте. Певица Наталья Витвицкая и молодой Сергей Зверев. Непревзойденная певица, актриса, телеведущая Тина Карл. Молодая фигуристка Анна Семенович в 1995 году. Валдис Пельдж в окружении красоток певиц Валерии, Жанны Фриске и Ольги Орловой. Бывшие супруги Наташа Королева и Игорь Николаев на отдыхе. Алла Пугачева с дочерью Кристиной. Певица Валерия 90-е. Участники группы «Вверх» – «Бугомазов» и мошенников». Очень эмоциональные – Влад Сташевский и Верка Сердючка. Актеры и друзья – Константин Хабенский, Михаил Пореченков и Андрей Зибров. Участники группы Дискотека авария. Улыбчивая Жанна Фриски. В конце 80-х годов. Композитор Игорь Крутой с маленькой певицей Наташей Королевой. Молоденький телеведущий Андрей Малахов.